Йоу, ребята, привет, с вами Антон Савинов. Вы попали на мой YouTube-канал. Вы знаете, как он называется, мой YouTube-канал. И если причем, как это видео начнется, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, змякайте на колокольчик, если до сих пор это еще не произошло. Оставьте комментарии, делали ли вы это когда-нибудь в своей жизни или нет. Покупали ли вы такие детские, как развлека развлекательные товары. А о чем сейчас я поведу вам в этом ролике, вы сейчас это и узнаете. Поэтому прежде, чем начнется этот обзор, ставьте лайки, Подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, если больше не произошло, не произошло, и пишите мне в инстаграме, в директе, в комментариях под видео на ютубе, вконтакте. Хотите ли вы попасть на онлайн кастинг, на обычный кастинг, если кто-то просто живет, даже это видео, как раз для моих соседей. Вот, хотите ли вы попасть вы, на премьеру «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сухдеи». Ведь конкурс уже проходит, и все. Поэтому сегодня мы будем делать обзор на так называемый микрофон с колонкой. А называется он СЮ ЙОСО. То есть это либо японский, либо китайский, либо тайский. Ну, неважно, это китайский такой... Микрофон с колонкой. Вот видите, я могу вам продемонстрировать. Посмотрите на этого красавца. Бывают такие разные. Золотистые микрофоны. Черные, белые, красные, серые, не это, э, синие, неважно. Но вот такие, видите, я сейчас вам продемонстрирую. Здесь вот устанавливается громкость, здесь вот эхо, здесь убавляется громкость и превышается громкость. И также еще ставится на паузу. А при прижимании там главной кнопки можно включать и выключать. И настраивать тональность, там настоящую свой, свой голос, голос демона. Голос обычный, то есть тональность голоса меняется, и все. И вот только самое главное, что сначала мы сегодня сделаем обзор на этот микрофон с колонкой. ой Суйосо. Это как такой японский такой, даже вот у него упаковка есть. Я его покупал в магазине Цифрони в городе Феодосии, в центре города. Можете там загуглить, там. В интернете, где найти интернет-магазин техники, бытовой техники, гаджетов и аксессуаров в цифроне в городе Феодосия. Я действительно покупал этот микрофон, вот этот вот самый Суёс, вот тут даже образцы есть. туда же вот... Тут даже вот есть вот образцы разных. Вот эти вот Suyo сотки Такие Разные. Вот такие вот. Вот это вот один из них вот на самом самом где мой палец. Вот такие вот есть золотистые всякие, розовые для девочек. Разные такие вот с такими вот этими. О, да, кстати, тут даже на упаковке если вам было видно. Бывают, конечно, такие микрофоны с колонкой, не только такие вот обычные Есть вот такие, не такие, вот с такими вот гранями. Есть такие вообще круглые, круглые такие цилиндры, которые вообще такие, не такие вот с такими концами, вот такими вот, как ромбы. И такие вот, вот такие не только такие. Есть, конечно, такие цилиндровые, всякие там разные, там, впрочем, какие только, только, только подругу не попадутся. Но, честно, я покупал вот, вот этот вот микрофон с колонкой именно в магазине «Цифроник» в городе Феодосия. Там можно купить все что угодно, конечно же. И самое главное... И вот то, что самое главное, то, что я купил в магазине Цифроники в городе Феодосии, такие вот, такой, вот, такие вот портативные колонки, даже вот это такой, которая не портативная, Эти вот, вот это и вот это, это портативная, которая подключается к сети, к компьютеру, к розетке, а это уже нет. Ну, на это я сделаю обзор, если это видео наберет множество там просмотров и много лайков, если вы, если вы вдруг раз репостите, вы же ничего не репостите. Мне кажется, вы редко меня репостите. И все. Вы, кажется, меня редко начинаете уже смотреть. Вот. И вот поэтому как раз вот тут вот. Это такая вот портативная. Это подключается к гнезду, чтобы был звук. Тут не видно. Вот. Это подключается к сети, как USB. Это, это колонки без зарядки. Зато это подключается к сети. Ведь без этого, конечно, это не будет работать. Даже без розетки. То же самое... Что это? Это просто маленькие такие, как для таких, просто для звука. Вот только самое, то, то что покруче, это вот такие вот, сейчас я вам продемонстую. Да, вот такие, тут тоже находятся басы. И, кстати, я не, то, что не сказал, то, что вот здесь, если включить, включить какую-то басовую музыку вместе с вибрацией, то тут, тут тоже будут басы. Мне, конечно, говорили в магазине, что там нету басов, а на самом деле есть. Вот, и смотрите, а вот тут уже покруче такие, правда, конечно, те вот называются по-другому, конечно, тут не указали. А, нет, подождите. О, а это уже Perfeo, вот видите, P написано, Perfeo, и такая марка продает, там всякие марки, вот, магнитофоны для телевидения, там всякие эти, вот видите, тут тоже есть басы, вот такие вот, а тут конечно вот тут вот, такие видите, обшивка, это лучше не трогать, и все, вот такие, это тоже, ну, понятно, я вам их показал, такие, это, такие два канала, как и вот здесь, но только вот тут вот, вот тут вот, это тоже подключается к сети, тоже, но это не зарядка. И тут тоже самое, как и на вот этой вот колонке. Вот такие вот. Ну, естественно, конечно, сама все, тоже не портативная. Это просто для зарядки. И это уже только для подключения. Вот. Ведь эта колонка, естественно, я, конечно, сделаю вкратце на нее просто обзор. Вот. Естественно, тут включается свет и любая это, Включается любая это И вот поэтому здесь можно менять цвета. Тут даже цвет, цвета меняются, видите ли долго не будем ее, потому что ее надо больше заряжать. Вот видите, тут включается свет и выключается, тут такая подсветка такая с разноцветием. Вот она называется колонка называется Borrow Phone такая колонка, ну такая вот такая самая лучшая. Хотя я должен был в принципе купить другую, тут тут то же самое почти. Тут подключается и USB, и вставляется карта памяти, тут вот подключается специально зарядное устройство и все. Впрочем, в магазине Цифроник я купил такие вот Впрочем, в магазине Феодосии, в центре города Феодосии, в, в, в интернет-магазине Цифроник бытовой техники, видеотехники, фототехники, аудиотехники, я купил целых три колонки: две портативных и одну, которая не портативная, которая Bluetooth. И все. Впрочем, если вы хотите, чтобы я сделал обзор на вот эту колонку, пишите в комментариях. Это был вот сейчас вот просто краткий обзор. А теперь возвращается к нашему обзору. Впрочем, чудо техника, а техника чудо. Впрочем, мы сегодня протестируем вот этот вот микрофон с колонкой. Да. Не пытайтесь это все повторить. Ведь считается, что... Нет, имеется в виду, что здесь не будет никаких там трюков. Но, сразу скажу, ни в коем случае не балуйтесь. И не давайте этот микрофон, эту технику таким детям от трех лет. Потому что они могут не понять ничего. Вот только те, кто уже понимают. И все. Впрочем, мы можем уже начинать включить. Вот здесь она включается вот так. Тот, кто впервые видит... Блин, тут свет. Тут не видно. Блин, тут не видно вообще. Вообще не видно. Здесь находится кнопка включения. Тут плохо видно. Сейчас. Ну вот тут она включается посередине. И. Bluetooth mode. Вот. Тут можно настраивать эхо. Вот здесь вот написано эхо. То есть тоже можно отключить включать и отключать эхо. Вот. Звук можно не отключать. Конечно же. Вот, естественно, можно настроить любой громкость. И вот мы можем сказать кое-что свое. Это... Всем привет! Видите? Это такой звук. Тут можно увеличивать громкость. Вот тут можно увеличить, чтобы было вообще... Это... Се... А, это мы уже превышаем громкость. Всем привет! Приветствуем вас! Вас мы приветствуем! О, oh, да. И еще я не сказал, что вот здесь вот то же самое, что и на колонках. Тут тоже usb Подключается, то есть любая флешка, любая карта памяти и, естественно, разъем для зарядки. Всем привет! Йоу, ребята! Здорово! One more time! Вот так вот, я надаю такой пример. Туда же можно внизу, вот тут написано, акт Tone». Менять тональность, как другую тональность. Вот, другая тональность. Вот, и любая тональность, например, «Голос чудовища». «Голос чудовища». Вот, видите? Да, да, да. Вот а такие. А вот такие пинсики! Вот, видите? Вот, вот так это. Ну, естественно, конечно, свой голос. Вот такой вот э, микрофон с колонкой. Вот в чем самый красивый. Есть, конечно, и другие, конечно, с цилиндорообразными колонками, не такими вот. А как раз вот вот такими вот. вот. Вот слышите? Вот, слышите? Йоу, ребята! Йоу! Приветствую вас на своем лайфе! Это как бы даю примеры разные такие речи, разные примеры. Примеры В общем, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте там палец вверх, если до сих пор не произошло, подписывайтесь на мой канал, смеляйте на колокольчик, если до сих пор не произошло, оставляйте комментарии, если у вас такие вот. Или были у вас уже такие, или есть ли у вас такие микрофоны с колонкой. Пользуетесь вы такими вот забавными караоке микрофонами с колонкой. Умеете ли вы так вот так вот говорить в микрофон там для своих друзей, там петь под любую музыку. Поете ли вы там любые песни караоке без слов там вот так вот своим голосом. это самое. И кстати в моем инстаграме уже были такие вот вайны, где я исполнял несколько песен э, там при помощи этого микрофона. Вот такого. Видите? Вот это красавец, вот просто красавец. Ну, впрочем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я жду ваших комментариев. Пишите мне в директе. кстати, у нас проходит конкурс, как если следите, мне не забыли. Впрочем, до премьеры 18 декабря осталось недолго. Впрочем, всем пока. А если что, в этом вот эпизоде, в этом обзоре, в этом видео, хранятся пасхалки. Тот, кто первых их найдет, попадет на мой конкурс премьеры "Возвращения в 4».